Давайте помолимся. Отец Небесный, отсутствие тела, но Духом присутствует друг с другом во Христе Иисусе, мы, Господи, в крови завета проволошаем сегодня воскресное служение, провозглашаем, Господи, единство, соединяемся Духом вокруг Тебя. И мы, Господи, соединяемся с Тобой друг с другом и поклоняемся Тебе. Воцаряем Тебя, прославляем Тебя, Господь. Ты Бог гор и Ты Бог долин. Ты Бог Америки, и Ты Бог Украины, России. Ты Бог всего мира. И все, Господи, под Тобою. И пусть бы даже потоп шел бы, Ты восседаешь над потопом. И чтоб дьявол не творился, Ты сверху, Господи. Какой бы голод не пришел, Ты сверху, аминь. Какой бы фараон не господствовал, Ты сверху. И что бы ни творилось, мы воцаряем Тебя, Господь, над всеми обстоятельствами. Говорим, есть у нас Бог, всемогущий Всесильный, аминь. И мы Его тело, Он глава наша, Он Отец наш. И мы не смотрим ни на какие обстоятельства, аминь, а смотрим на Тебя и говорим, сильный Ты спасти, сильный Ты провести нас через это время. И умножается беззаконие, умножается благодать. И к этому престолу благодати мы приходим. Да Даруй нам хлеб на суше на сей день. Даруй, благ... Даруй нам благодать на это время во имя Иисуса. И мы, как церковь, приходим к престолу благодати, и сегодня будем разбирать слово и кушать Тебя, Твой Дух и Твое Слово. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу, друзья, тема проповеди сегодня – «Как принести плод в тяжелых обстоятельствах, при давлении». Как вот принести плод, плод духа? Потому что как только кто в плоть попадает, проблема. Вы знаете, когда война, я говорю, что я только успокоился, потому что много дел, много, ты ходишь в мире, но все равно в каком-то напряге такой, напряг таком Хочешь, не хочешь, это напряжение, это давление, оно сказывается на плоть. И когда в такие обстоятельства, вот... Короче, война вывела нас из обычной привычной жизни. Когда мы знаем, где тапочки должны быть, кто мусор должен вынести, кто купить что-то и так дальше. Мы рассчитываем на какие-то деньги, на какое-то жилье, на какие-то договора. А тут все вылетело. И жизнь требует решений многих проблем. И эти проблемы непростые. Это связано с жизнью, связано с здоровьем, связано с детьми, связано с имуществом, жильем, едой. Это, это, это очень серьезные вызовы. И когда приходят такие вызовы, вокруг, как улей, всякие мысли, страхи все приходят. И первое дело, первое дело чем сатана давит, он использует страхи, а страхи парализует мышление. Давайте я сегодня вам зачитаю вот Сираха. Что такое страх? Страх есть ничто иное, как лишение помощи от рассудка. Слышите? Чем меньше надежды внутри твоего внутреннего человека от рассудка, чем больше представляется неизвестность причины, производящей мучения. Остановимся на этом, потому что страх – это оружие дьявола. Страх – есть не иное, как лишение помощи от рассудка. И так сатана давит страхом и вокруг, и говорит, смотри на то, смотри на то, смотри на то, смотри на то, смотри на то. И ты, человек, внутри смотришь, а кто я? Против этих всех обстоятельств, а как я решу, а как это? Вот такой. И вот проблема то, что сатана давит наружными вещами и показывает, что ты саранча против этих великанов. И чем меньше, и дальше, и чем меньше надежды внутри человека, тем больше представляется неизвестность причины, производящей мучения. Чем меньше надежды внутри, тем больше сатана рисует. А вот то, а вот то, а будет то, а вот то. А если не то, то будет то. А как же то? Ой, то-то-то. И начинает картина, и начинает картины. И важно, и это время, друзья, очень важно, чтобы мы обратились к внутреннему человеку. Библия говорит, но он же невидимый, проблемы видимы, а внутреннюю, внутренность невидимая. и вот И получается такой вакуум. И здесь очень важно, здесь вера. Она видит Бога внутри. Здесь вера. Она видит, что умножается беззаконие, умножается благодать. Здесь вера, что наш Господь не сина плача, не тупик, а Он есть путь, Он есть выход. Аминь. И здесь вера, что тот, который внутри нас, больше этого в мире. И здесь вера, который побеждает этот мир с дьяволом, со всеми делами. И вот здесь опыт веры. И я хотел бы, чтобы мы сегодня поработали именно над этой точкой такой, над этими двумя точками. Одна, которая через плоть давит снаружи, а вторая внутри, через веру, приносит безмерное могущество внутри. И вера вера в это царство, она больше этого мира и побеждает этот мир. Аллилуйя. И здесь вопрос ученичества. Давайте посчитаем Луки, 14 глава, 25 стих. Об... С ним шло множество народов. И он, обратившись, сказал им, «Если кто приходит ко мне, быть просто верующим – это еще не быть учеником». Если если кто приходит ко мне и не возненавидит отца, матери, жены, детей, братьев, сестер, и при том самой жизни своей тот не может быть моим учеником. Итак, первое, что когда мы попадаем в обстоятельства, нас что-то папа учил, говорил, это мама говорит, братья, сестры, у нас есть общество и так дальше, и душа что-то говорит, вот это то душевное. И если без Бога земное и бесовское, то есть бесы через душу, через плоть, через людей плотских давят на нас, и Бог говорит, хочешь прийти, хочешь быть учеником моим, так, то ты должен отвернуться от этой природы плотской и своей, и других обстоятельств и повернуться ко мне, внутреннему человеку, Потому что, если ты не обратишься внутреннему человеку, написано, почему-то так важному. Давайте почитаем. Вы помните э, Иова? Трое человек придумали от ума своего, что сказать. А четвертый говорит, Иова, 32 глава написана, 7 стиха. «И говорил сам себе, пусть, говорят дни и многолетия получают мудрости, но дух в человеке и дыхание Вседержителя дает ему разумение». Не многолетние только мудрые, и не старики разумеют правду. Откуда происходит это источник жизни, откуда происходит истина? Говорит, не от ума, не от этих всех источников, не то, что разум видит через чувства, через мысли, уши, глаза, то, что говорят общество, а дух человека и дыхание Вседержителя дает ему знания. А что такое страх? Страх, почитаю, есть не иное, как лишение помощи от рассудка. И чем меньше надежды внутри, тем больше представляется неизвестность причины производящего мучения. Это Сирах, 17 глава, 11-12 стихи. Итак, чем меньше надежды внутри, чем больше страхов. А что такое ученичество? Первый пункт. Отвернись от этих всех источников страха и повернись «Будь моим учеником». Вот первое качество. Я есть, а где я? Внутри есть, в Духе твоем. Внутри у тебя Бог, Тот, Который у нас больше того, кто в мире. И здесь вера, чтобы не смотреть на видимое, не по взгляду о не по слуху ушей, а по истине. А Бог есть истина, Дух есть истина в нас. И поэтому первый пункт ученичества, Бог говорит, чтобы мы научились не пользоваться этими источниками. Да, информацию надо собрать. Датчики нам показывают, что вокруг делается, чтобы нам как правильно родиться. А потом обратиться к Богу. Это внутри. Это один пункт. Второй, чтобы быть пунктом учеником. И кто не несет креста свой, идет за мной, не может быть моим учеником. А что значит крест? Крест, он четыре воздя. На две руки и на две ноги. То есть, крест – это смерть плоти. Это смерть нашим действием по плоти. Крест – это смерть по плоти. Потому что, когда мы обращаемся к Богу, Дух человека и Дыхание Содержителя дает какие-то мысли, какие-то чувства, какие-то откровения. И эти мысли, эти желания, Его мысли – и его пути, как небо выше земли, выше путей наших. Его пути, как небо выше, как небо выше земли, так его мышление, действия в действие, это, мысли выше наших. Так? И вот здесь-то идет разрыв мышления. Плоть так, а дух так. И вот, чтобы начать действовать, нужно взять крест. Я умираю для плоти. Я почитаю себя мертвым, я почитаю себя мертвым, и я принимаю решение поступать по внутреннему человеку. Аминь. И вот, вот, вот эти две точки, вот это самый главный такой момент. Давайте я приведу вам пару примеров. Мы сегодня углубимся в этих вещах. Именно как продержаться во внутреннем человеке и внутренним человеку с дыханием содержителя пройти наружные испытания. Как соединиться к тому, тот, который в нас больше того, кто в мире. И как этой верой с тем, который больше, больше этого мира, победить через веру с ним этот мир. Давайте вот посмотрим, вот э, первый что-то мне такое пришел пример, жена Лотова, так? Она приняла откровение, и Библия приняла откровение, говорит, идите, не оглядывайся назад, а плоть же хочешь, а там же ж мои платья, а там же ж мои ботинки, а там же мои, о, а там моя кровать, а там, моя... а, там а там, как это все? И она не понесла крест, она ожила по плоти, и развернулась, и стала соляным столбом. Видите, друзья, как важно взять откровение и нести крест. Саул нес крест, сколько там, шесть дней, а потом видит, ой, что делается, и сошел со креста, начал действовать по плоти, оживил плоть. А когда ты мертвый и веришь, тогда Дух Святый приходит и делает твою работу. А когда ты начинаешь работать, тогда Дух Святой не делает. И знаешь, что его сову голову отрубили. Поэтому очень важно, друзья, очень важно, чтобы жизнь Божия явилась. Почитаем, нужно вот разобраться в внутреннем человеке и крепко утвердиться в внутреннем человеке. И жить по внутреннему человеку, по духу, а не по плоти, чтобы на нас не давило. Хочу напомнить, я часто в церкви цитировал, теперь будем практиковать. 2 Коринфянам, 4 глава, 10-11 стих. «Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей». Вот это две вещи мы разберем. Когда мы несем крест по плоти мертвые, и доверяем Богу, тогда жизнь течет. И нас оживляет, и через нас другим что-то дает. А, кстати, сейчас очень люди в панике, в страхе. Я не представляю, что там делается. Если меня тут так это... Э, я ни ночи не спал, два спишь, проснулся, опять что-то ходишь, поделал, поделал, потом опять два часа поспал, все, опять проснулся. Короче, так вот у меня это время вот так было. Слава Богу, сейчас хоть сон немножко выровнялся. Итак, давайте мы разберем вот эти, вот точку. Одну тему сегодня разберем, и все. Одно что-то, но детально. Итак, давайте возьмем пример Христов. Это ветка и ветка и коры. Смотрите, в ветке есть две точки. Чтобы принести плод, должны работать две точки. Одна, один конец ветки должен соединяться с корнем, источником жизни, и оттуда вера, она берет оттуда. А второй конец должен соединиться с проблемой, принести плод, потому что плод яблока яблоня, яблоки не ест, источник воду не пьет. Это, ну что, помидор, сам не кушает помидоры. Плод – это кто-то другой должен кому-то жизнь. Кому-то помощь, кому-то спасение, кому-то вода, кому-то хлеб. Это помощь кому-то. Поэтому принести плод – это должны работать две точки. Одна присоединяется, а вторая дает. И давайте почитаем один стих. Это Галата, 5 глава. Кто там Библия говорит? Галата, 5 глава. 6 стих. «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни обрезания, но вера, действующая любовью». Что во Христе работает? Вера, действующая любовью. Кто такой Христос? Христос – это тот, который я и Отец одно. И Христос – это тот, который Бог во плоти, являет плод здесь. Значит, Христос – это один конец, соединенный с Богом, а второй конец – во плоти дает нам, чтобы мы могли прикоснуться, как то женщина, и получить плод. И для жизни, спасение, исцеление, там освобождение. И так, повторяю, Христос. Одна сторона соединена с Богом, я Отец, одно, а второе – я Сын человеческий, ваш брат. Можно прикоснуться, можно все, которые проходили, все получали плод. Итак, ветка – это два конца. Почему это так важно, друзья? Это обратите внимание, потому что вера, она берет, это а любовь дает. Вот моя рука, вот мой язык. Одна сторона присоединена ко мне и к Богу, а вторая говорит вам. Вот рука. Одна рука, она держит вот Библию, держит бумажку, там записи, где стихи из Библии. А автор, вторая и, и читает это вам. Я, у меня, я сегодня проповедую это две точки. Я чего-то держусь и что-то даю. Вот смотрите, как это важно, друзья. Мы сейчас разберем эти две точки. Вы помните смоковница? Она крепко держалась Бога. Она хорошо жила, она такая Христос пришел, она такая, сам Христос на нее обратил, она подошел, а плода никакого. Она брала, а не давала. Понимаете? Можно брать, и можно зеленеть, и можно хорошо жить, дай машину, дай то, дай то, дай то, а об ближнем не иметь и ничего. И это бесплодие. Бог говорит, срубите эту бесплодную смоковницу. Он проклял эту смоковницу, в другом месте: срубите ее. Это бесплодие. Всякая ведь, которая не приносит плода, нету пользы от тебя другому, это проблема. Поэтому, чтобы иметь плод себе и другому в ветке должно работать две конца. Это как провод. Должен подсоединиться к электрике, к батарейке и к лампочке. Тогда какая-то польза. Если провод летит, а в нем электрика, то толку, толку с того. Никому пользы нету. Ни света, ни холодильника, ни фена, ничего нету, ни кондиционера. Итак, мы сегодня будем говорить эти две точки. Первая точка это соки, а вторая точка это плод. Разберем примеры. Давайте возьмем, разберем примеры. пожалуйста, я очень хотел бы обратить внимание на эти две точки. Потому что, если одна работа, вторая не работает, нету, не работает. Вот давайте возьмем любой пример. Вы можете мне это, дать какой-то пример. Да, любой сами возьмете, и вы найдете, что это точно так работает. Итак, первое. Итак, первое. Это вот Сидрак в Динагу. Сегодня у нас война, смерть смотрят нам в глаза, как Точно, как Сидрах, Месахав Варианты разные, а жизнь и смерть. смерти разные, Она, она смотрит сегодня нам многим. И что говорит Седрах, Мисахов Денагу? Первое они берут, говорит, силен Бог меня спасти. Они хотели жить. Они сказали, да, нам жить не, не надо, а это, это все убивай, нам все равно. Нет, они хотели жить. Они хотели иметь плод жизни. Но А чтобы плод иметь, надо две точки. А они схватились и говорили, силен Бог, нас спаси. Это вера. И у нас будет плод любви. Они держались о веры и хотели жить, иметь жить. И в эти с двумя такими кулаками зажатыми, так сказать, веру и любовь, и верою держали за Бога и хотели жить. Вот так их и кинули с двумя точками. И оказалось, что третий там четвертый среди них ходит. Оказывается, то, что они верили, держались, оно принесло им плод жизни. Аминь. Как важно не оторваться от, от источника. Вот во, это все происходит во внутреннем человеке. Дух человека и дыхание Вседержителя. Кость и тело. А кости бесплодные. Мы мертвые, мы засохли, мы бесплодные. Почему? Потому что не держитесь. И вот здесь вера. Помните, вот Петр. Он, какой тот первая точка? Хотел плод, хоть и по воде. Какая первая точка? Слово. Он цепился в слово и пошел. И пошел. Это, а потом оторвался от корня, от неверия, от слова и пошел на дно. Он хотел, там что-то барахтался. А, -а, -а. а если этот выключатель выключен, провода оторваны, ветка оторвана, ты плод не принесешь. Вот именно, чтобы принести плод, нужно, друзья, внутри иметь эти две точки: вера берет, ветка прививается веры, а любовь дает или себе, или другому. Аминь, помните, давайте возьмем вот теперь пользу другому. Как принести пользу другому? Вот, друзья, услышали, увидели, как Бог исцеляет, и у них друг расслабленный. И что они делают? Они, веря, что там есть что-то, поверили внутри, внутри поверили. так? И взяли, начали действовать любовью. И взяли этого, раскапывают потолок. Не знаю, что там сыпалось, кто-то кричал, там возмущался. А им все равно. Они разбирают потолок, пусть там вас сыпется. мы будем делать свое. Вера, это вера, она действует любовью. А любовь, она жизнь отдает, нам все равно. Это вера, это осуществление ожидаемого, уверенность невидима. Они поверили, и второе, шли, держались так. Что бы там ни говорили, не могли так пробиться. Они залезли на крышу, разбирали, и они прикоснулись к Богу. Они, они прикоснулись к любви. И Бог говорит, вставай и ходи. Вот эти две точки, вера и любовь, поверили и действовали любовью. Аллилуйя. Женщина, так, она внутри решилась кровотечением, вы помните все, она внутри сама себе сказала, прикоснусься к нему и Исцелюсь. И вот она внутри завязала, как узел эту точку. кто-то ей рассказал. Где-то она получила наставление в Слове. И она вцепилась в эту точку и пошла, и прикоснулась. Прикоснулась и получила плод исцеления. И получила плод исцеления. И Христос говорит, откуда вышла сила? Это вот как Бог ждет от нас вот этого действия действия веры, хорошо? Итак, дух человека и дыхание вседержителя дает знание, силы, откровения, хотение действия. И это первая точка жизни. Вера она берет, а любовь дает. Вот Христос было, чтобы не забыть такой пример пришел мне на память. Кончилось вино на свадьбе. Ах, а мне-то что? Странное. А мама, она знала духовные законы, умная мама была, и говорит распорядитель, говорит, идите к нему, и что он вам скажет, делайте. И тот, который сказал, какое наше дело, вдруг начинает в это дело входить и решать проблему. А почему он ничего не решал? А потому что никто не верил в него, и никто к нему не обращался. Контакт не был подсоединен. Никто не верил, и никто не хотел иметь плода. Даже плода имели, а контакт не был подключен. Надо две точки. Они кидали, Ой, что такое, вина нет, вот тут проблема такая. Ой, да-да, хотели плоды иметь. А они знали как, невежество, и контакта не было. Как только пришли к нему, подключились, потекли силы наполняете водою, и пошли, и проблема решена. Плод – две точки. Поэтому я очень хотел, чтобы вы еще рассуждали об этом, и я доверяю Духу, потому что Он научит вас. Давайте углубляться в эти две точки. Почему эти два конца должны работать – вера и любовь? Евреям 11.1. Вера – это осуществление ожидаемого и уверенно в невидимом. Я уверен в невидимом в последней точке. И осуществляю любовью действия. Почему это так важно? Сейчас еще один стих прочитаем. Евреям 13 глава. 13 глава, 3 стих. Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, страждущих. Как и сами находитесь в теле. То есть, смотрите, что делает любовь? Что делает вера? Первое. Вера, это, вера она соединяет мой дух с Духом Божим, чтобы Дух человека и дыхание вседержителя давало жизнь, давало мудрость, давало знания, давало силы, давали соки. Так? Это внутренние силы, Бог внутри, Царство Божие внутри, безмерного гущества внутри, и вера она подсоединяет. А любовь она прикасается, должна прикоснуться к проблеме. Если нет соединения папы-мамы, нас нету. Нету запыления в цветочках, нас нету. Должно быть, плод приносит двое. И вот любовь только приносит плод. И очень важно, чтобы прикоснуться к человеку состраданием, милосердием, чтобы прикоснуться именно любовью, прикоснуться. Вот, прикоснуться любовью. И что, когда мы прокасаемся любовью с узниками, как будто я в тюрьме. Это с этим с больным, как будто я болею. И когда ты не наруже, а вот, вот Христос пришел в нашу плоть, чтобы прокоснуться к плоти каждого. И вот Бог через любовь Иисуса исцелял людей. В Иисусе один конец к Богу, а второй конец к людям. Наружный. И так приносился плод, у умилосердившись, говорит, хочу, исцелись, прослезился, говорит, отвалите камень. То есть Иисус проникался к любовью, Он так возлюбил мир, что пришел в этот, что отдал жизнь свою. Он, он жизнь расточал, а потом и отдал жизнь на кресте. Итак, любовь – это контакт, это точка. Говорите, что происходит, когда мы вот вторым концом, Прикасаемся к любовью. Первое. Мы приносим Бога к проблеме. Вот, например, я взял бы так сейчас вас и прикоснулся головы, я бы почувствовал. Второе. это Мы приносим Бога проблемы, проблеме. Так? И через живую связь, если вот моя рука, она присоединился к моей голове, и когда я прикоснулся к вашей голове, я бы почувствовал, о, та темпи, там это самое, у вас температура и так дальше. Или слушай, он такой холодный, слушай, у него давай давление, а там давление ели, а там тик тик тик да его надо спасать бегом. Первое, мы приносим Бога, и когда мы становимся, мы становимся вот один конец Богу ветки, а второй к проблеме. И тогда через нас Бог чувствует эту проблему. А когда мы приносим Бога к проблеме, как это, как это мама Иисуса призвала, говорит, придите к Нему. И когда они прикоснулись к, проблеме, к Нему, то Он отреагировал Христос на проблему и сотворил им вино. Когда женщина пронесла проблему, прикоснулся к Иисусу, то любовь оттуда среагировала. И когда Христос у вас, и вы с Ним соединены, верите, что Он в вас, и в вере прикасаетесь любовью, любовью к проблеме, тогда Бог чувствует эту проблему. И вы призываете Бога к этой проблеме. И если вы хотите помочь то кто добрее – вы или Бог? Если вы насыпаете меры, то Бог утрасет и еще насыпит сверху горку. утрасенную меры даст. А Он хорошо умеет утрасти. И поэтому, первое, мы приносим Бога. Второе, мы, прикасаясь к Нему, мы, Он чувствует это, и мы приносим жизнь. И третье, что происходит – этот Бог обязательно реагирует. Он прослезился, говорит, отвалите камень, где вы ее положили. Он посмотрел, вдова, ему, он, ему больно стало, единственный сын, все. Он пришел, говорит, встань и ходи. Когда мы проносим Бога, Бог, соприкасается к проблемам, Он реагирует. Но здесь момент, все обетования в Нем, да и аминь, в славу Божию, через кого? Через нас. Он, когда мы приносим любовью, любовью Его, как бы в узах, как бы это мы заболели, как бы у нас нету денег, как будто нету где жить, как будто я нах, и, так далее. и когда мы проносим Бога, Бог вызывает хотение действия. И здесь следующее, нужно поймать этот момент, и то, что Бог хочет, сделать это сделать это. И тогда Дух Святый, вот Бог через вас выйдет, вы как дверь, через ветку. Выйдет яблоко, выйдет через источник вода кому-то, выйдет и хлеб будет кому-то, выйдет и свобода будет кому-то, выйдет и слово мудрости, слово знания пробьется что-то. Вот так, друзья, приносится плод. Так приносится, приносится плод. И очень важно вот это, ловить этот момент. Ловить этот момент когда, когда, мы прикасаемся к человеку, давайте еще пару примеров. Вот бывало мне там что-то рассказывали за что-то там-то-то люди, как-то оно мне не касается. А вдруг я пришел и когда я посетил человека и выслушал человека, оказывается, там совсем не так, как люди говорят, и рука в карман подвинулся, и к телефону уже звонишь, и деньги даешь, и как тот-то, то, -то. все, когда ты прикоснулся, это проникает в тебя, и ты реагируешь. Поэтому вера, она соединяется с Богом внутреннем человеке, и у меня получается надежда, нужно всегда молиться, исполняться Духом. Это... А второе, принести любовью Бога к этому к человеку и Бог говорит: там где любовь я бегу, там где мы добры, Бог добрее, там где принесли любовь, оттуда течет жизнь, потому жизнь в любви. А кто отворачивается, как-то смоковница, он эта смоковница кому-то принесла смерть или голод, она должна кому-то жизнь принести. И Библия говорит, кто не любит ближнего, отворачивается, не приносит плода, убийца, убийца, срубить эту смоковницу, всякую ветвь выбросить спалить ее. Вот такой, извините, такой пример, но он серьезный пример. Это умер брат, и жена осталась вдовой. И должен другой брат взять ее в жены и принести плод, чтобы дальше размножался, чтобы брат имел плод. Это, а второй тоже умер. Подрос третий. А, нет, второй. А второй. Переспал с женой, так, как бы один конец ветки работал, так, а внутри он не хотел плода. Он не хотел плода. А раз маковница не приносит плод, срубите. Раз маковница нету плода, проклял. Раз он не хотел плода брату своему и убил его господь. Друзья, это так важно. Однажды я на пастырском совещании, знаете, вот пастыра собирают, они умно умеют говорить все. Я, тогда, я говорю, братья, знаете что? Я пришел, думал, ну, что у кого есть, как то? Я говорю, друзья, давайте не делать то в наших отношениях, что делал Анон. Процессом занимались, а никто не желает, а не желал плода брату. Давайте, вот мы будем говорить, для чего говорить. Если у кого-то там прославление, слушай, а у меня есть музыкант, давай попрошу, чтобы кто-то помог тебе. Слушай, а у меня есть аппаратура, давай поможем. Давай, давай, поможем, наши разговоры к чему-то должны быть. И мы организовали молитву, организовали там еще много мероприятий, какие-то конференции делали. Мы давай какой-то плод помощи друг друга. А лить воду умные лица, а ты не думаешь, чтобы что-то от себя дать другому... Это в не вера, действующую любовь. Во Христе Иисусе ничего не значит. Плода не будет, а вера действует любовью. Итак, друзья, я думаю, что мы немножко тему разобрали. У ветки должно быть два конца. Крепко держаться Бога. Искал я у них человека, который крепко держался за меня, но не нашел. Да? А второе – это если вы пророки, то вставайте в проломе, а не бежите, как лисицы в это самое между скал, прячетесь, мы должны эти верою идти и служить людям, приносить плод. Если этого нет, так это, это бесплодие. Но я хотел бы, вот почему я говорю за это время такое трудное, чтобы мы, мы понимаем, что когда э, тебе то-то то приходит какое-то откровение, приходят какие-то мысли, какие-то обстоятельства, очень давление страхов внаружи, так? И когда проходит откровение, очень трудно как-то довериться. А что, люди скажут, да как-то, а вдруг не то, а то, так дальше. И здесь нужно крепко держаться внутренним человеком, и внутренним человеком держаться откровений. Если кто-то взялся, как волна, а потом сомневается, пошел на дно, как Петр, нет, надо держать две точки – вера и любовь я люблю своих детей, вот мне на сердце пошло, и я так верю, так написано, и я буду стоять, осуществлять свою веру, пока не будет плод. И я вот хотел, чтобы мы сейчас будем молиться, наставить, это наставление в вере, потому что как чудеса происходят, как замене происходит? Через наставление в вере. Вот в вере, что Бог дает, если что-то хочешь, протягивайся туда, и молись, и действуй, и будет обязательно плод. Поэтому здесь должна быть твердость в нужном. Четкая твердость. Твердость. Аминь. Пойдем дальше. Время бежит. И Повторю еще Коринфянам: смерть действует в нас, а жизнь в вас. Быть учеником, Луки, 14 глава. Есть проблема, не вижу отца, матери, братья, сестер, свою жизнь. Ничего не вижу. Кого вижу? Иисуса. Где Он внутри, в внутреннем человеке. И когда я туда не иду а только рассуждаю, то неизвестно, что такое страх. Это не что иное, как... <смех> иное, как лишение помощи от рассудка. И чем меньше надежды внутри, когда они обращаются к Богу туда, и не, не получая оттуда силу, то, чем это, то у меня нет надежды. А проблемы прижимают. Чем меньше надежды внутри, тем больше представляется неизвестность причины, производящей мучения. И чем дальше, тем больше страха идут, и оно придавливает тебя. Поэтому в этих обстоятельствах первое, я ненавижу, не вижу никого, а вижу Бога внутри, и туда обращаюсь. И то, что Он меня побудил, я беру крест, умираю, а то-то-то Тысячи мыслей. Нет, я иду так, как у меня внутри. Что у меня внутри пришло? Я так буду спасать свою жизнь, так буду спасать, как Сидрак месах Свою жизнь, других жизнь как-то расслабленно, своих детей. Я вот так верю, буду доверять Богу, стоять на этом стихе. И никакая бомба не возьмет меня тот, Бог меня защитит, и все. И как Павел говорит, давайте я прочитаю, как Павел, Павел говорит, много чего прошел. Его там и убивали, что так -то только его не делали. Так и топили, и... и... И палками били. И что он говорит? Как он смотрел на свою жизнь? 2 Тимофея, 4, 4 глава 18 стих. «И избавит меня Господь от всякого злого дела. И сохранит для своего небесного царства. Ему слава во веки веков». Аминь. Он смотрел, какие-то обстоятельства какие-то были, говорит, и избавить меня Господь, и то. Это. И когда, вот, например, были пророчества, там тебя ждут скорби, там тебя ждут беды, там тебе то. А говорит, а я по влечению духа иду, спасибо, что вы меня укрепили. Говорит, что вы смотрите, я с радостью иду, аминь. Лишь бы мне с радостью совершить поприще, аминь. Вот что он хотел. Говорит, молитесь, чтобы я имел дерзновение, не раскис. Потому что слабый, расслабленный, он раз, раз, развалится. А мне нужен твердый дух. И вот очень важно, чтобы мы стояли. Это Стояли и говорит, смерть действует в нас. Второе, я плоть не обращаю внимания, как Павел, я иду Иисус, Иисус, по внутреннему человеку, по влечению духа. И он пошел. И Бог через него проповедовал царям. Следующее – осуществление ожидаемого. Дальше осуществление ожидаемого – это действие согласно тому, если я прикоснулся к чему-то, вот прикосните к чему-то. Война, прикоснитесь к тому Мариуполе сейчас, прикосните к своей стране. И я не знаю, как молиться. Это мой Сергей сегодня, Сергей Держиковский мне позвонил, говорит, как кто-то, что-то он говорит, сирена, разговор прекратился, так. И я увидел, мне эта тема такая, как сколыхнулась, я ему чуть написал. Что очень важно, чтобы, друзья, чтобы мы сейчас не очень много сидели в интернете. Потому что это вот то насмотрел, то насмотрел, то насмотрел. И неизвестность, вот это, короче, и столько проблем, чтоб так придавливает разум что наш дух получается, как те в подвале, бабахнуло, дом завалило их, они там сидят, 1200 в драмтеатре в Мариуполе, их надо оттуда откапывать». Так и вот набрался, набрался камени, набрался сам такой, набрался об А потом, господи, так это какой там Бог, какая вера, друзья. Наш разум должно быть чистенький, должно быть свободный. Не нагружайте, не отяжелайте себя, чтобы вы имели общение с Богом, чтобы вы соображали, чтобы вы могли быть в вере, быть в духе. Старайтесь для этого иметь общение с Богом. Смотрите информацию, но больше в молитве, больше тяжело читать слово, все равно читайте. Тяжело это слушайте, проповеди, прославление включайте, молитесь с дочерями, два 3 человека, кто там с кем-то молится. Вот мы будем в среду делать еще молитву, в пятницу делать, в воскресенье, хотя бы три точки со мной. И так друг другом другу тоже имейте эти общения. Пытайте дух, питайте славами веры. Будет перекос. Что такое депрессия? Это когда наружное давление придавливает твой дух. И внутреннее давление. Не хватает сил даже эту крышку открыть. Не говоря уже, чтобы жизнь с избытком перла. Поэтому дух человека и дыхание в держителей, дает ему жизнь, дает ему знание, дает все. Духом соединяйтесь больше с Господом. Тогда и сами будете в победе крышка не будет захлопнута, и другим будете давать плод, приносить плод. Поэтому наблюдайте за духом своим. И наблюдайте за разумом своим, чтобы не перегружаться, а питайте. Что такое это, это осуществление ожидаемого? Как принести плод? Дальше то, что ты получил, нужно действовать. Поэтому я и говорю, что будьте в вере, будьте в форме, питайте славой вере. Тимофей говорит, не занимайтесь басами разными, там то-то. -то, не пользы нету, ни до какого назидания в вере. Они не строят твой дух, они не укрепляют твой дух. И за себя, за себя говорят, молитесь, чтобы у меня было дерзновение. Чтобы я не я пришел в знание, а дух э -э -э, как в Саси у меня должен камень, должен быть твердо стоять, на камне стоять. Поэтому молите, чтобы мне было дерзновение, чтобы я твердо не колебался, а дело дело Божие. При всяком дерзновении, молитесь, чтобы не было дерзновение. При всяком дерзновении Христос увеличится. Жизнь явится, смерть во мне, а жизнь я буду дерзать в вере, как Бог будет побуждать, буду действовать по слову, по истине, и будет плод, обязательно, молитесь, так? Поэтому вера – это осуществление ожидаемого, уверенности видимого. То, что ты получил, начни действовать, до чего достиг, какой стих пришел, какое чувство, какая мысль, вот ты прикоснулся с любовью, вот как молиться, как это, я, я не буду вам рассказывать, как молиться, я вам рассказываю законы, а молитва, вы придете, так, и кто-то прослезится. И сам Бог будет, Дух Святый, через вас молиться. А то открою уста. Аминь. Это не умудрствуй, а крышку сними и Духом прикоснись к любви. Бога приведи в эту ситуацию. Он взорвется в тебя, ты увидишь саром, и ангелы будешь легионы высвобождать. Пришла какая-то проблема. Помните, не мог ли я упросить легионы ангелов? Мог. Вот сегодня Христос. Легион ангелов нужен на Мариуполь. И любовь, обними кого-то. Безысходность. Президент, страна говорит, мы не можем помочь Мариуполе. Такая ПВО, там кто-то, они так, это, ну, с Крыма и оттуда, с Ростов туда так давят, что все. Это из Донецка оттуда все. И говорит, мы не можем помочь. Что? Бог поможет. Скажите, аминь. Обнимите, спасай взятых на заклание. Это вот плод, который мы должны принести. Не кто-то, нас Бог подготовил. Поэтому туда обними любовь и говори, Господи, как Моисей упал, как Моисей приносил, приносил плод. Две точки. Две точки. Он видит вот проблема. Мариуполь. И все. Это, это Мариуполь. А кто поможет? Вот Бог. И я прицепляюсь к Богу одной рукой. Так, а другой держу евреев. А держу Мариуполь. И начинаю молиться. Упал. вообще даже не... Это упал. И молится. И, и, и в день, два, три. Были такие моменты, что 40 дней лежал, пока не пришел плод. Вот так он осуществлял. Ие, Иемия, или кто там, или Ездра, упал и лежал до вечера. Держал одной стороны. Видишь, Израиль наделал так. А я хочу плод иметь. А как плод? Нужно другой конец держаться. И он цепился за Бога. И лежал до вечера. Держался. Господи! Господи! Господи! Это и, и вечером пошла молитва. Господи! Согрешили про И пришел плод отстроили храм и Иерусалим, плод, плод, две точки для плода, цепляется одной рукой за Бога, а второй за проблему, и не отступая до тех пор, пока не получу ответ, пока не получу плод. Вот так святые цеплялись, святые цеплялись. Это получил слово Нейман и Хочу плоть, жизнь, и пошел осуществлять. Раз, два, три, семь. Или я. Принес жертву, оправдал, так и вы. Приносите жертву, призывайте кровь Иисуса, кровь искупления Мариуполя, Украины. И говорите, Господи, дождь благословения. Господи, нам сейчас нужны легионы ангелов. Они нам принадлежат, царство нам принадлежат. И мы призываем, как Илья. Держусь веру, я я призвал кровь, оправдал страну. А теперь, Господи, дождь благословения. Легионы ангелов, благодать Господи. Дай нам найти милость в глазах царей. Пусть дадут нам оружие во имя Господи, вступи, Господи, разруши дела дьявола, Господи, и врагов. И вот держит до тех пор, молит день, два, час Ты не знаешь, когда и любовью прикоснусь. Говорю, вот я с ними, Господи, там я в Мариуполе. Как бы я хотел, чтобы за меня помогли. Говорю, Боже, я сегодня в кровати на диване покушал. Говорю, Боже, и дай Духу Святому, Дух Святый, я тебе, вот я приношу любовь свою туда, молись через меня. И вырвется молитва. Каждый раз будут действия другие. Я не могу вам сказать, как молиться, друзья. Дух Святый пришел. Мы не знаем, о чем молиться, как должно. Он ходатайство. Я рассказываю вам законы. Вера, действующая любовью. Вера в Бога, в царство внутри. О, о вот двери, уст ваших. Разум от, разрешает, кран открывает, и вода течет. Поэтому если разум, то как разум? Не думай, это сверхума. Разум, это открывает кран, все. Кран на Мариуполе, вот разум, и все. Открыл кран, а дальше сверхума, из тебя потечет река. На свою семью открыл кран верою. Аминь. И дай, и прикоснись Бог, обними, и пусть течет вода. И молись, как Илья, до тех пор, пока облако не пойдет. До тех пор, как лежи, обними, что пока любовью держи, Бог без плода не уйду. Вера – это уверенность и осуществление ожидаемое. Как-то пусть Бог даст каждому осуществлять как слепые, им рассказали, как Бог слепых от, это, исцеляет. И что? Они поверили, держались концом, а второй кричали, кричали, кричали. Помолчите, там вы не даете служить ему. Может, он с кем-то беседовать, а нам все равно. Мы, мы кричим до тех пор, пока. Что вы хотите, Хочем прозреть. Верь, на, по вашей вере будет. И вот осуществление: до тех пор, до победы, друзья. До победы. Ну что, друзья, у меня все. Я вам вот э, какие-то вещи пытался, то, что мне Бог положил на сердце, что мы с Сергеем сегодня говорили, я попытался вам это дело рассказать. Распространить эту проповедь, потому что сегодня люди в отчаянии, люди в страхах. А страх – это помощь от рассудка, это помощь из внутреннего человека лишает. И чем меньше помощи внутри, тем больше картины страшные рисуются. Вот это и есть страх. Поэтому передать это слово веры, что тот, который вас, больше того, кто в мире. Чтобы быть учеником, нужно две вещи. Отвернуться от этих всех страхов и повернуться к Богу внутри. Умножается тебе беззаконие наружу. Обратитесь внутри, там, благодати больше умножены на это всего. И Бог есть путь. И вера, она сверхума. Если мы только заклинимся, я и мой ум, я и плоть, это душевно-земное бесовское. Это то, что этот Смотрел Саул, на ой, что там разбегаются люди, ой, враги, наступает конец. О, по вере твоей так и было. А если, а, а вот Илья Ивов, у него страхи мучили тоже внаружи все. Господи, за что? Вот я могила черви и так дальше по плоти. А внутри кричит, искупитель мой жив, и он восстановит мою. Я не понимаю, вот то, смотри, вот все приближается к этому. А внутри держался веры и хотел жить. И держался за жизнь внутренним человеком. И Бог пришел на веру. Запомните, без вашей воли, если вы не сдадитесь, не имеет права это на вас убить. Не имеет права вас ранить. Не имеет права что-то делать. Его победа ⁇ это ваше сомнение. А ваша вера твердая. Без сомнений, это победа ваша. Поэтому, это Бог в вам тайну. Победа ваша, это, это без сомнений, твердая вера без колебаний. Колебания – это победа дьявола. Поэтому, если вы внутри не пустите семья, плода не будет. Не имеет права духовный мир принести зло. Хоть в печку бросает, если вы не пустите страхи, не пустите семя неверия, как Саул, как другие, то... Беда будет, то, то, то, то есть не будет беды. Без семени не бывает плода. А семя – это неверие, это сомнение, это страх. И я саранча, я ничего не могу. А вера, говорит, силен Бог и сохранит меня, и соблюдет. Силен сохранить меня. также если умру, пойду на небеса, я в вере. Поэтому укрепляйте дух, питайте дух свой. Дух человека и дыхание Вседержителя дает ему... Дыхание, жизнь, знание, сила, крепость. Все внутри вас, друзья. И сегодня Адам пошел понаружи. А Бог сегодня говорит, понаружи умрите. Мы водное крещение приняли, чтобы ходить в мертвости и не советоваться с плоти кровью. И мы приняли Иисуса Христа, Он в нас. До чего достигли? По тому правилу живите, действуйте. Моя любовь, мое сердце, мои карманы с вами. И мои молитвы о вас. Вы там герои. А я поддерживаю вас, героев. Это сегодня ваше время. И ваши молитвы сегодня как никогда нужны. И чем прославится Отец, когда вы много принесете плода? Это когда ваш один конец держится Бога, а второй конец с проблемами. Как бы вы в Мариуполе, как бы вас стреляют там в окопах. Станьте между мертвым и живым и с кровью. И Бог за вами. И принесите царство сегодня и победу в вере. Будьте сегодня Моисеями, Орами, Аронами, Станьте проломы за свои семьи, за все. И победа за нами. Аминь. И я сейчас хочу помолиться, что Бог, ну, если мы принимаем слово, как Мария. Скажите, мы принимаем это слово. И скажите, да будет нам по слову Твоему. Укрепи нас, утверди нас Всевышний, аминь. И пусть Дух Божий и сила Всевышнего оценит нас, аминь, как Марию. И мы, Господи, хотим много принести плода. Поэтому мы сегодня оставляем страхи, оставляем неверие, оставляем невежество, аминь. Оставляем малодушие, каемся даже, че-то, ненавидим это все, аминь. Аминь. И мы, Господи, омываемся кровью. И, Боже, приглашаем, что мы в Тебе, а Ты в нас. Усоверши нас, Господи, так, чтобы мы были крепко утверждены во внутреннем человеке. Как Иисус молился, «Отче, я в, я в Тебе, Ты во мне, я в них, а они в нас, Господи». Усоверши так, чтобы люди видели, что Ты их любишь точно так, как меня. И я сегодня по этому слову, которое Ты дал, молюсь о Тебе, Господи, чтобы эти руки, ноги, кости, глаза были крепко соединены верой с головой. Аминь. А их руки, Господи, ноги, уста были ветками для принесения плода сегодня страждущему народу Украины. И, Господи, пусть в этих обстоятельствах рука Твоя укрепит. И я духом веры высвобождаю благодать, дух веры, дух любви, дух Господень, дух премудрости, дух разума, дух совета, дух крепости, дух ведения, дух благочестия, аминь, дары Духа Святого, аминь, силу, славу, благочестие. Благодать! Аминь! Во имя Иисуса! Легионы ангелов! Аминь! аминь. Благодать для, для избытка, для жизни и жизни с избыткой. И во имя Иисуса Христа я потрясаю врата ада, говорю, отойди а сатана от народа, обмываю ноги и высвобождаю благодать. Благодать! Благодать в явлении Христа в каждом во имя Иисуса. Господи, сеющий, поливающее ничто, а все Бог возвращающий. Я передал Слово и предал благодати. И я верю, что Ты будешь творить необыкновенные плоды. И мы через каждого, и мы увидим славу Твою через нас. Все обетования… В нем, да аминь, в славу Божию, через нас. Через нас потекут реки, через нас потекут спасения многих, аминь. И мы увидим Бога в себе и себя в Боге. И прославится имя Твое через нас. Ибо мы, церковь, слава Твоя на земле. Аминь. И, пожалуйста, не ленитесь в это время. Я не знаю, кто-то сейчас работы нет, чего то Я, знаешь, однажды мне Бог сказал, я не просто так говорю, Однажды мне, ну, нам Бог сказал, служителям. Тема такая. Мы хотели освободить старшего служителя во время коммунистов от работы, платить ему зарплату, там, тот, чтобы он был, не работал. А Бог говорит, а он не потянет. Он не дорос еще, у него не хватит, не хватит этого духа. Я так был удивлен, я так не мог с этим смириться, и так, поэтому так сильно запомнил. И этот человек упал. Мы ему помогали, он потом осталась работа, он упал. И знаете, вы знаете, что я в Киеве жил один. И это непросто, друзья, вставать вовремя, ложиться вовремя, кровать заселать, убирать, мыть, готовить, это, сухомятку что-то гладить. Это непросто, друзья, в одиночку жить когда ты не работаешь, надо дисциплинировать себя. И мне бывает, звонит, я говорю, пастор, смотрите, вот кровать заселена. Это то-то, Вот то. как ты там, пастор, живешь? Вот смотрите, порядок. Не всегда получается, гости помогают Но это, И... раз бы приболел чуть-чуть, от чего? Бог, исцели меня, исцели меня, исцеляя Три дня, неделю, господи, что ж ты исцелила, а нету исцеления? Почему, в чем дело? А Бог говорит, если я с тебя истилю чудом, ты как не готов, так не будешь готовить. Как ел, чтоб попал, так и будешь. Ты не поменяйся. Возьми, кушай нормально, готов нормально, спи нормально, и все. И все выровняется. Я взял правду, истину. Как помните? Иди предни, это и не греши. А то Бог бы. Я так же грешил бы против тела. Это, я стал в дисциплине, в порядке, и все выровнялось. Так? Поэтому я знаю, что когда ты не работаешь, еще что-то, очень надо себя дисциплинировать. Я благодарю Бога, меня спасает молитва. Я люблю молиться. Я могу 3 часа, 6-0 промолиться. Это, это, это, это, меня это спасает. как-то так, что дух, служение духа меня спасает. А так очень тяжело завалиться. И я вас прошу: хотя вокруг беды, так, а вы где-то там в в тепленьком месте, пожалуйста, помните сегодня тему. Помните Анона. И не молитесь, как Анон. Процессом занимаетесь. А плода жизни не отдали. Отдайте душу сегодня тем, которые в окопах. Отдайте душу тем, которые в Мариуполе. Отдайте себя. Сколько есть сил. Дисциплинируйте себя. Не то, что Господь благословит что а давай помолимся. Если где-то там семья, что-то уходите, ходите по полю, уходите вокруг хаты. Где-то, пожалуйста, час молитвы, это сегодня даже стыдно для христианина. Час молиться. Это стыдно даже. Это в обычную жизнь. А сегодня душу надо полагать. Поэтому я вас прошу, я рассказываю то, что я с чем боролся. И, это, и Бог мне только спасает. Один только Бог, еще пару слов, кто хочет там. И самые две тяжелые вещи – это свобода и время. Это две самые тяжелые вещи в жизни. Потому что свобода, свобода – это когда, вот ну, я в Америке, в свободной стране, да я не свободен. Свобода – это когда я могу остров купить, 2 три самолета, яхту, когда я могу голову рубить, когда я могу, как Соломон, взять тысячу там, женщин. Вот это свобода, делай, что хочешь, так? Вот это свобода. Это, а, а мы, вот Бог свободен, хочешь что хочешь, хочешь небо сделать, хочешь галактику сделать, хоть опять людей на ты, то он свободен, он что хочет делать. Он свободен, так, но он превыше всего поставил Слово, истину, закон, и покорил себя Слову. Он свободен делать что хочет, но делать то, что нужно что говорит Слово Божье И вовремя делать. И мудрый знает время уста. И, и соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Один Бог это может. И мы только с Богом это можем. И второе время. Все красивые невесты начинают. А и соловьи. А потом они не могут это пронести. Потом ужасы начинаются. Все это самое... Цари хорошо начинали, много, много у Христа было учеников, но не все дошли до конца. Поэтому вот это трудное время, я вас прошу, Бог столько в нас влил, мы обучены, мы цари, мы священник, Все, что я говорю, вы понимаете, я вот сейчас говорю, а как будто у меня, то самое, ну, там, ведер тысячу, так, а я такой... Ну, короче, я вижу, что это легко все входит река может набрать хоть там хоть 2000 ведер, хоть, хоть цистерны нам набирать. Я говорю, река течет, вы все понимаете, вы все понимаете, друзья. Но, пожалуйста, дисциплинируйте себя в любви, в вере, в молитве. Не, не спрячься где-то там в хорошем месте. Это, вы потеряете великую награду. Все равно Бог найдет и сферы какие-то. Все равно Бог не ем, и Ездор найдет. И они станут проломы. И они победу с Мартахеема. А мы кем-то, ну просидели, ну бесплодный. А сейчас время героев, друзья. Это время нашей церкви. Бог готовил нас для этого. Я стараюсь свою часть делать, и моя рука протянута к вам. Поэтому я вас благословляю, чтобы вы много принесли плода. Вы можете. Только любовью прикоснитесь, исполнитесь Духом и принесите Бога сердцем любую проблему. И откройте уста и смотрите на эту проблему, как Моисей, держите ее. Это все, и увидите, как внутри взорвется Дух Святой. И вы сами будете удивляться, какие вы другие в Боге. Аминь. Люблю, благословляю и не хочется еще <свят> Аминь говорит. но время. Поэтому слава Богу за все, благословение вам.